Всем привет ребят, я играю в игру Castle Story, продолжаем, значит, режим Conquest, в прошлой серии мы тут достроили нашу стену, ну как достроили, вот здесь еще есть, конечно, не достроена и вот здесь вот, но в основном-то мы сделали, то есть варды я уже могу размещать, варды у меня, кстати говоря, уже приносят, и у нас их уже 9 штук, штук 9, а надо бы ребят отправить на Брингстоун, пока я не начал атаку, не убежал далеко. Как говорится, пособирать вот здесь Бримстоун. И сделать это, ребята, надо нам с приоритетом. Приоритетом лучников я пока вот сюда переставлю. Не знаю, дотянутся они до туда или нет. Но на всякий случай я их сюда поставлю, чтобы они как бы прикрывали. Прикрывали, не хотят они. В том, что у меня строительство тоже в таком же приоритете. Давай на максимум поставим. Игра, конечно, не любит, когда приоритеты на максимум ставят, Начинает подлагивать немножко. Так, что-то у меня здесь какой-то чел, все копает, копает. Я не знаю, как он здесь оказался, как он вообще сюда забрался. Но он куда-то здесь что-то копает. Какой-то у него хитроумный план, походу. И я не буду ему в этом мешать. Вот он вообще здесь, как бы, нас видит. Прям рядом с другой стороны. Я могу их загреть. Если я приведу туда лучника, я могу их загреть от кристалла. Ну, попробуем. Попробуем. Надеюсь, что они не сагрятся сильно. О, смотри, достает. Достает. Хотя и сказал, что не буду я ему мешать, но... С другой стороны, надо его убрать оттуда. Зачем он мне там? Он ведь рано или поздно прокопается. Все, я их спровоцировал и а, зря я это сделал так вообще удаляем все уходим отсюда уходим уходим уходим так свободные свободные берем луки на стену срочно срочно на стену все бегут бегут Давай ты еще на стену тоже, там приберутся остальные. Потому что там не один раз прошуршало, видимо их много нарождалось. Хорошо это мелкие. Пока, по крайней мере, я вижу только мелких, но могут и большие прийти. Вот я про что и думал, что я там одного убил и спровоцировал их. Еще двое. Так, пора увеличивать. Лучше, наверное, не увеличивать одну, а сделать две. Хотя даже не знаю, что лучше, потому что на максимум она тоже не любит, когда делает на максимум. Она в смысле игра не любит. Чинилка. Ну, чинилку, наверное, пока удалю, если что мы ее снова поставим. А вот прибираться некому, да? Давай сюда. Сюда. Сюда, а, а ты вот сюда. Троих я здесь пока оставлю, хотя. Ну да, пускай будет трое. Они за Бримстоуном да, туда бегают. Давай, все-таки здесь да, собираем Бримстоун, раз уж мы их уже разбили. Там мне кто-то смотрю, заспавнился, Вернее, ждет, ждет спауна. Давай заспауним его. Здорово. Богарт Богарт. Как в Гарри Поттере, там было это Bogart, ну, там СЭС по-моему, или без С, или Богарт, правда что, который превращался кажется там в, в разных существ, ну в страхе людей, смотри-ка я могу еще варды поставить, так, сюда-сюда, сюда-сюда, а вот эти мы пока уберем. Вообще-то. Пять штук их там, да? Ну, давай все пять и поставим тогда. Какая у него эта мордашка. Побежал, побежал. Год, чуваки. Этот вообще спит на ходу. <laughs> а у тебя какая? Тоже спит. Он лунатик. <laughs> так, стену-то мне не достроили. Достроили. Давай, наверное, скажем, чтобы здесь тоже доделали до конца. И можно, наверное... Можно, но не нужно. Вот здесь вторую лестницу надо, не надо. Статую сделали мне. Я ее вот так вот закрою, как варды. Меч как галстук стоит такой. Прикольно. Так, и стенку доделаем тогда до конца. До конца... Так, так, так, так. Сделано, неудобно, когда вот этот скроллинг прокручиваешь, что и камера тоже крутится. 14 вар, да, если я правильно посчитал. Допускай да дело от больше не хуже. Брингстоун они собрали. Можно здесь еще и железо пособирать тогда. Таким же. Таким же приоритетом. А вот здесь вот брингстоун мы пока отменяем. Потому как мне его пока хватает. Все равно население вот здесь вот показывается а, свободное. да, Потому что это как основной кристалл считается. Если этот у меня отобьют, ничего страшного, но если отобьют вот этот кристалл, я проиграл. Так, давай, наверное, топи, топи слитки, кто-нибудь. Как-то у меня все разбросано здесь, мне бы двух человек прибраться. Не знаю, правда, зачем, особо не мешают. Но мне не нравится, когда так разбросано с другой стороны, когда Бримстоун так лежит э, по сторонам, да, то есть здесь, здесь и здесь, он освещает все. Ночью. Он светится. Это, в принципе, удобно. Но мне почему-то не нравится. Я, наверное бринкстон вот сюда весь переложу так железо железо давай железо наверное тоже перекинем а мы еще будем железо собирать да давайте до железа все сюда дундук Так, туда забрал один мешочек, было только что целое, и еще принес. Там боже, вот не целое а лежит, он сюда приносит. Да блин, я не успеваю сюда приносить, они здесь все складывают и складывают мне. <смех> не успел, не успел Он хотел сюда слиток положить Нет, он сюда его положил Странно Может он здесь по складу хотел пройти Вот склад с вардами Он сюда ложит Прям. Вот как прибираться здесь можно С этими чуваками Неси траву туда, она в принципе не нужна мне больше. такой да. дал. Камни отсюда тоже убери. Так, не знаю, наверное, куда-нибудь сюда. того больше туда перетаскивать, они все равно сюда будут складывать. Видимо, здесь ближе от двери получается, но они сюда и кидают. Стой, подожди. В принципе, варды-то, конечно, у меня сейчас уйдут. Но я их хоть сюда перекину тогда обратно. Стой, сюда иди. Так, все, все ребята бегаем сами. Дотягиваться? Дотягивается, хорошо. Ну вот сейчас Варда они и уберут, получается. Вот я про что говорил здесь. Вот э, я сюда перекладываю, они все равно сюда складывают железо. Я тебя отправил за железом. Ты посмотри, вообще не слушается. Гаденыш какой. Там много его еще? Все, там нету больше железа. Значит мы его весь сюда переложим тогда. Прилеза много, а бринстоун весь ушел на слитки, на варды. Так, можно сделать здесь, чтобы собирали его, но без приоритета. То есть они будут собирать, когда свободны. Стенку мне достроили. Значит можно здесь сделать стеночку какую-то такую. Ага, неровно, да, получается. Давай по складам тогда. Нет, по складам некрасиво. Оно вообще, в принципе, некрасиво, поэтому мы сейчас сделаем следующее. Ну да. Так, кто-то у нас еще заспавнился. Я видел скриншоты, где раньше было много этих чуваков, бегала по карте, там очень много их делали, но сейчас походу ограничения в 15 человек, больше 15 нельзя. Так, камера забагалась. Как мне ее отпустить, подождать немножко. О, отпустилась. Так, здесь мы сделаем, значит, вот такую штуку. Сюда поставим вот такую. Нет. А, здесь нужно вот так сделать. И тогда вот так, чтобы красивее было. Можно вот здесь еще выкопать камушек. Так. Так. В принципе, это все уже не важно. У меня оборона более-менее какая-то есть. Надо бы идти их выжимать. выжимать, Выживать с кристалла. Так, вот это мы тоже соберем здесь. Вот, начну я, наверное, с дальнего кристалла. Но сначала надо его истощить как-то. Истощить. И в этом мне помогут, наверное, копейщики. Копейщики. Так. Где они делаются-то? Дерёнки. а вот они где делаются нужна еще стойка с оружием тогда получается нет наверное не сюда все-таки не буду я ее сюда ставить мы ее поставим вот здесь Давай перенесем Брингстоун вот сюда. Сразу по разным складам сделаю. Ну то есть не до полного. Да, вот эти клетки займу. Чтобы они их не заняли без моего ведома. Кажется, собирались только что. Давай сюда положу тогда, а склады постепенно заканчиваются. Ну давай, вот так сделаю. Заодно от лишних камней избавимся сейчас. Так. Мы вот здесь, кстати, от них избавимся немножко. Вот так. Вот так. Вот так. Я здесь э, в два ряда сделаю высотой. Выше смысла нету. так вот одна стенка вот чтобы они здесь не ходили и друг другу не мешали мы сделаем вторую стенку здесь проход мне с этой стороны не нужен совершенно будет потому как у меня в один ряд склады и они смогут с другой стороны к ним подойти здесь ровно здесь не ровно ничего страшного так это у меня два ряда да получается как раз Там много еще его? Почти собрали. <смех> Вообще не слушаются. Кто-то ко мне пришел. Ну, варды свое дело знают. Надо бы еще, кстати, здесь сделать э, пеньков таких. Потому что они спокойно сейчас пробегают ко мне быстренько. По крайней мере я их направил к дверям. И они четко к дверям бегут. Но не так как надо. Они слишком быстро туда бегут. Откуда-то еще принесли Бринстоуна. А все остальные бегут. Значит там больше нету. Две штучки не хватило до полного. Нечем заняться, давай тоже таскай тогда. Ой, говорит... Давай, наверное, вот сюда положу. Ты сюда иди. Смотрите, все равно заняться нечем. Да, говорит. Ну и давай его тратить. Сейчас железо наплавим. Так, а куда вы все? А, они все к кристаллу пошли к главному. Заняться нечем. Все пошли к главному кристаллу. Пора их вооружать. Вооружать, значит. А что тебе нужно для этого? Доска и слиток железа. Слиток железа сейчас будет, доски вроде есть, да? Кстати, доски. Может быть мы вот здесь их выпилим? Доски мне сейчас нужны будут? Слоды позволяют. Им как раз заняться нечем. Так, лучников мы пока на стену, наверное. А с другой стороны, зачем? Зачем? Ребята, идите работайте. Потому что надо сделать... А, как его? Вот такую штуку надо сделать мне тут. Наверное, даже не так. Блин, да как так наставил... Не знаю, мне кажется, они здесь как-то будут подниматься. Перепрыгивать начнут. Ну, пока как-то так сделать. А потом со второй стороны сделать. Доски у меня сейчас появятся. Доски мы будем пилить прямо здесь делать да прямо здесь вот это мы все убираем как тут три рядом вообще сделаны Они мне стенку не достроили камни закончились Давай отсюда пособираем тогда камушки. Так, еще слитки. Ой, <смех> еще говорю слитки, а сам убрал их. Ну что ж, ребят, всем, кто смотрел, спасибо, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.